Да, наверное, можно было бы говорить о том, что можно сделать. Потому что в свое время против этого, закона, против этого законопроекта, когда он еще был на стадии разработки и принятия, в интернете было собрано около 200, больше 200 тысяч подписей. Ну, соответственно, эти, эту народную петицию рассмотрели и оставили без внимания. Ну, 200 тысяч подписей, это, конечно, много. Но что-то или помешать чему-то, или добиться чего-то подписями нельзя. Можно только, если мы соберемся все вместе. Как можно собраться все вместе? Ну вот мы попробовали через социальные сети. Через социальные сети дело идет достаточно туго, как мы все прекрасно видим. Нужно делать немного по-другому. Люди, у которые, которые приехали из других регионов страны, мы учимся в университетах, мы работаем на заводах, мы работаем. Собираться и организовываться нужно по месту работы и месту учебы. Там мы сила. Вроде как все.